Привет, дорогие друзья! У меня для вас хорошие новости. Все тайное когда-нибудь становится явным. Поэтому сегодня, благодаря спонсорской помощи одного замечательного подписчика из города Москвы, мы сегодня с вами узнаем, как сыграть песню «Москва золотоглавая» или же «Конфетки бараночки». Ноты взял я из интернета, сделал переложение, легонькое переложение для балалайчки, вот, а также для вашего удобства. Сделаю бегущую строку по низу экрана. Приятного просмотра! Ну что, покажу я вам мелодию сразу второго куплета со вторыми струнами. На то, что я играл на тремоло. Вот. Или Воська покажет. Давай, Воська показывай, где? где играть. Вот здесь? Так, мелодия. Вступление Москва Златоглавая. Да? Начинается с нотки до. Москва Златоглавая. Значит так, до. Ми соль, аккорд. Ми соль, Си, до, си, ля, ля. О, помогает. Хорошо, молодец. Дальше. Звонок лакола до до редоси. Дальше. Ре ре ре до, ре, до си си си ми, мими сорфами. И пошел припев. Так, вторые струны. Значит так. Да, уже запомнили, да? Можно, конечно, сразу большой палец поставить вот сюда, на соль диез. Ну, соль диас, в принципе. Открытые. И нота ля, большим пальцем. Дальше. Фа, то есть ля, с, фа ну не мешай, давай мы закончим и я тебя почешу пузика. вот, давай сидеть, молодец и дальше соль диез соль, соль диез си до и до диез в самом конце, на первую долю нужно обязательно перейти на до диез потому что дальше Все равно гармония с до диезом. Значит, до диез или мой любимый мажорный аккорд. Отлично подходит. Итак, мелодия. Ля-ля, соль-диез-ля, ми -ре. ля Ля-ля-ля, соль-фа-ми, ре-до. Ми-ми-ми, фа-ми-ре, до-си. Ми-ми-ми, соль-фа-ми. И то же самое с ду диезом, да, там будет. И повтор. фа за вторым разом ля, ля, до, си, ля, до, си, ля, ми, ре, до, ми, ми, ми, фа, ми, ре, до, си, ми, фа, ми, си, до, ля. И как в танго. Фа, ми, ре, до, си, ля. Можно с рыбами сыграть. До, си, ля. С разворотом руки обязательно, кисти. Вот. Вторые струны мой аккорд или до диез, ля, дальше, фа, ми, ре, до, си, ля. все, терцем очень трудоемкий процесс для новичков, но тем не менее, если потренироваться, будет получаться просто великолепно. Дальше, до, до, до, соль диез месте си до до диез да и на до диезе остаемся на повтор ля фа ми до до мира ой мира до до си ля да дальше до соль диез и все здесь на и наля, и в конце можно пам сделать, конечно же, мой любимый ля минорный аккорд есть. Вот, не сказал еще об одном моменте, вроде как, я точно не уверен, но за вторым повтором бывает такой момент в тексте. что если там меняется что-то в песне вроде потом стоим на, на нотке ми то есть не ми ре, до а просто ми да длительная ми вот поэтому ну если я ошибся то ну ничего страшного пропустите этот момент а, вроде все рассказал да там куча флажолетов флажолеты тренируйте и будет у вас все получаться вот все то есть играйте Первым, вторым, третьим пальчиком и не забывайте, что после того, как вы сыграли флажолет, нужно палец убрать. То есть играем, срываем большим пальцем струну правой рукой и потом убираем пальчик сразу. После, как бы сначала большой палец, потом убирайте левую руку. Не одновременно, обязательно не одновременно. Ставьте лайки, балалайки, если вам понравился этот выпуск. В описании ниже к видео вы найдете ссылки, а также мою почту. Свои идеи оставляйте в комментариях. На этом пока все. До скорых встреч. Пока.